А вы знаете, что в середине 20 века Для того, чтобы начать снимать кино Нужно было очень много денег для дорогого кинооборудования И очень много технических знаний Для работы с пленкой, ее проявки и дальнейшего монтажа Но сейчас, в 21 веке, все гораздо проще Потому что у каждого из нас есть своя маленькая киностудия И находится она у нас в смартфоне И сейчас я вам это докажу Корейский режиссер Пак Чанук. Режиссер культового фильма «Олдбой» в 2011 году снял свой короткометражный фильм «Ночная рыбалка» и снял он его именно на телефон. Справился с этим виртуозно, за что и получил «Золотого медведя». Это очень престижная награда. В списке других лауреатов Хьям Медьяно за мультфильм «Унесенные призраками», Франц Малик» за фильм «Тонкая красная нить» и Роман Поланский с фильмом «Тупик». Режиссер очень классного документального фильма «В поисках сахарного человека» снял часть фильма на дорогую 8-миллиметровую пленку. Однако деньги в процессе съемки закончились. Тогда режиссер установил на свой смартфон приложение «Винтаж камера», имитирующий пленочное изображение, и доснял фильм. Картина получила «Оскар» за лучший документальный фильм. Но не только кино снимают на телефон. В 2014 году сняли рекламу для компании Bentley и сняли ее на iPhone 5S и смонтировали в приложении iMovie на iPad Air. Если кино можно снимать на телефон, то и другие направления. Это может быть семейная съемка, съемка для вашего бизнеса или, например, съемка в путешествии. Вам нужен только телефон и одно приложение. Благодаря приложениям мы можем вручную управлять настройками при съемке, такими как ISO. ISO – это чувствительность матрицы, выдержка – это размытие в движении и баланс белого. Это правильное отображение цветов, которые находятся вокруг нас. Белый цвет всегда должен оставаться белым цветом. Также приложение полностью раскрывает качество камеры на телефоне, что дает нам больше возможностей при последующем монтаже и цветокоррекции. Первое приложение – это ProMovie. Его стоимость – 229 рублей. Но есть одна особенность – оно только на iOS-устройствах. Второе приложение – это Filmic Pro. Оно есть как на iOS-устройствах, так и на Android. Его стоимость – 1150 рублей. Оно очень похоже на ProMovie, но есть одна особенность – благодаря этому приложению можно снимать плоском логарифмическом режиме что еще больше дает нам возможности при последующей цветокоррекции помимо этих двух приложений есть еще огромное количество они все очень друг на друга похожи но я бы вам рекомендовал становиться на одном из них мое приложение это promovie сейчас про него и поговорим а сейчас мы подробно разберем приложение promovie вот как выглядит интерфейс Заходим в настройки, нажимаем там, где 4К. Сверху мы видим Rotation, это соотношение сторон. Есть 16 на 9 и 4 к 3. Можем выбирать такое соотношение сторон, которое нам необходимо. Снизу мы видим Resolution, то есть разрешение. Есть 4К, 3К, 1440, Full HD и 720. Третьей строкой мы видим частоту кадров. 24 кадра, 25 кадров, 30 кадров. Но это если мы снимаем в 4к чем мы делаем разрешение меньше ну например full hd у нас увеличиваются кадры то есть мы можем уже снимать 48 кадров 50 кадров 60 кадров либо 120 кадров что дает нам возможность потом на монтаже делать замедленное видео и четвертой строку мы видим битрейд я всегда снимаю на максимальном битрейде что дает лучшее качество но хочу заметить что при этом битрейде видео будет весить гораздо больше чем если бы битрейд был ниже также можно настраивать аудио настройки, но я бы рекомендовал вам ничего здесь не трогать, потому что здесь все очень неплохо настроено. Переходим на главный экран и здесь самое главное, ручные настройки. Шаттер, то есть выдержка. Как я вам и говорил, мы можем делать картинку либо светлее, либо темнее. Все зависит от того, какой у нас кадр. Следующее это ISO, также мы можем делать картинку светлее. Но чем делаем значение выше, тем качество картинки будет ухудшаться. Поэтому я рекомендую всегда оставлять на минимальном ISO. Следующее значение – это баланс белого. Можем настраивать как вручную, так и автоматически. Но я практически всегда выставляю авто, потому что авто режим очень хорошо работает. Также можно крутить фокус вручную. Как сейчас вы видите, делать размытие. Либо настраивать так, как нам нужно. И зум. Приближать либо отдалять. И очень важно, что в этом приложении есть возможность фиксировать экспозицию и фокус. Квадрат отвечает за экспозицию, сейчас замочек открыт, и экспозиция у нас будет автоматически подстраиваться под наш кадр, но мы можем закрыть замочек, и тогда наша экспозиция не будет перемещаться. Это нам нужно тогда, когда мы переходим из светлого помещения в темное помещение. И то же самое с фокусом. Можно сделать его вручную, либо автоматически. Я рекомендую вам по ситуации делать так, как вам необходимо. Дорогие друзья! Это основные настройки приложения ProMovie. Я уверен, что вы в интернете натыкались на большое количество курсов по мобильной съемке. Но практически нигде не учат тому, что не главное, на какую камеру вы снимаете или каким приложением вы пользуетесь, а главное то, что у вас в голове, как вы видите кадр. Поэтому идите, практикуйтесь, пробуйте, ошибайтесь, делайте выводы из того, что вы сделали. И тогда у вас все получится. Стоп. Снято.